привет купила благо это не видео обзор потому что не разбираюсь в товаре который выставил сейчас на авито все это досталось мне в наследство покажу только в каком состоянии этот товар потому что на фотографиях к сожалению не смог показать все это максимально подробно очень много вопросов что как сколько стоит Честно говоря, не знаю, сколько стоит. То есть все продаю кучей, плюс еще вот эту вот сумку, фотография, которая есть в объявлении. Так, что есть? Вот такой объектив. Тут даже что-то написано. Как, насколько я понимаю, тут многие вещи все-таки были самодельные, сделанные, наверное, на авиационном заводе в Воронежском. Вот такой объектив. Это от какого-то фотоаппарата был у нас такой, помню, он меня еще впечатлял. Линза большая. Огромная линза. Ну вот, прям, как моя рука. Вот такой объектив. Надеюсь, что все видно. Накладка какая-то. Вот тоже, наверное, от какого-то интересного фотоаппарата. Вот этот фотоаппарат я тоже помню. Вот из этой серии, насколько я вспоминаю. И вот такой вот фотоаппарат. Отец называл его телевик. Он вот точно делал, он с чего-то собирался. Вот здесь... Крышка, насколько я понимаю, вот банки вот его состояние. Тут крутится немножко, регулируется как-то так. Как он прикрепляется, не знаю. Вот какое-то такое-то. Вот. Вот, вот все, что вы видите сейчас на столе, вот так вот, вот все это продается вместе с умой. И продаю не по отдельности, а куче. Понимаю, что кому-то какие-то из этих частей не нужны, но хочу отдать нормальному человеку какому-нибудь не перекупу, Может быть, кто-то будет им пользоваться во благо. Все товары можно купить на моем аккаунте на Авито. Ссылку вы найдете в описании этого видео. Купи во благо.